Всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу о топ-5 факторах, которые негативно влияют на рост ягодичных мышц, и почему же они не растут с такой скоростью, как нам бы хотелось. Кто здесь новенький, меня зовут Аннет, и добро пожаловать на мой канал. Я сертифицированный персональный тренер и выступающий натуральный атлет фитнес-бикини. Если вам нравятся честные и откровенные видео о фитнесе, спорте, питании и натуральном бодибилдинге, то не забудьте подписаться. А также там внизу не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления каждый раз, когда я заливаю новые видео. А также подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я делюсь не только своей жизнью, но еще большим количеством полезной и интересной информации. Кроме того, подписавшись на мой инстаграм, вы можете абсолютно бесплатно получить... Но бушит фитнес гайд, который состоит из 10 полезных доказательных статей о питании, тренировках, восстановлении, а также там вы найдете советы от психолога о боди-имидже и пищевом поведении. И первый фактор, который негативно влияет не только на набор массы в э зоне, ягодичных мышц, а и на набор массы в целом, это постоянное нахождение в энергетическом дефиците, то есть постоянные диеты, постоянное недоедание. Энергетический дефицит — это когда организм получает меньше калорий, чем он тратит, и в такой ситуации ему просто не из чего запускать процессы анаболизма, то есть увеличение мышечных волокон, и поэтому постоянные вот такие вот диеты, постоянное нахождение в дефиците вам не помогут никак к сожалению, или к счастью, в наборе мышечной массы в целом. Второй фактор – это отсутствие прогрессии нагрузок. Для того, чтобы происходил процесс анаболизма, для того, чтобы ваше тело адаптировалось к нагрузкам, эти нагрузки должны прогрессировать, то есть каждая следующая тренировка должна быть для тела чуть более сложной, чем предыдущая, и только в таких условиях ваше тело будет Подстраиваться под этот новый режим и становиться сильнее, выносливее, тем самым параллельно увеличивая мышечную массу. Если ваши тренировки слишком легкие, если вы постоянно выполняете одну и ту же нагрузку, у тела нет повода адаптироваться, у тела нет повода увеличивать мышечную массу. Я всегда говорю о том, что наш древний мозг, он не знает, что мы хотим более объемное ягодичное. Он думает, что мы боремся за выживание, и в новых, более сложных условиях нам нужно адаптироваться под те нагрузки, которые присутствуют. Мозг думает, ага, мы постоянно там, не знаю, таскаем бревна в лесу, значит, нам нужно становиться сильнее, потому что там мы поднимаем тяжести, для этого нам нужны мышцы. И то же самое здесь, если у вас недостаточные нагрузки, то у тела нет смысла адаптироваться. Зачем тратить лишние ресурсы, если нам и так комфортно, если и так тело справляется с той нагрузкой, которую оно получает. Поэтому второй фактор — это отсутствие прогрессии нагрузки. Что такое прогрессия нагрузки? Это постепенное увеличение рабочего объема, когда постепенно этот объем работы, объем нагрузки, тонаж который вы даете на определенную группу мышц, он увеличивается. Третий фактор — это недостаточное восстановление, потому что мышцы растут не в период тренировки, а между ними, когда они восстанавливаются, когда как раз-таки тело адаптируется и готовится, можно сказать, к следующей тренировке. Поэтому если между силовыми у вас есть кардио высокой интенсивности, если есть недоспанные ночи, там тусовки до утра, много алкоголя, недостаточно воды, опять-таки недостаточное питание, постоянный стресс, то для тела в этот момент есть более приоритетная задача, чем рост ягодичных мышц. Он будет пытаться справиться с основным стрессом, который он получает в этот момент, а уже как бы наши фитнес задачи и эстетические задачи, скажем так, они откладываются на потом. То есть слишком высокое количество стресса в период восстановление, недостаточный отдых, недостаточный сон, опять-таки, он мешает тому, чтобы полноценно восстанавливаться, а именно за счет вот этого восстановления и происходит мышечный рост. Вернее, в период этого восстановления он происходит. Происходит он за счет того, что есть стимул и есть ресурс. Стимул — это прогрессия нагрузки, ресурс — это ваше питание. И создавая при этом адекватный отдых, скажем так, это уже условия, в которых... Стимул и ресурс может вместе создать определенный прогресс и определенный результат. Четвертый момент — это некорректная техника. О чем здесь идет речь? Когда вы выполняете то или иное упражнение... При некорректной технике, или я бы даже сказала не то чтобы некорректной, при невыполнении определенных нюансов, сохранении углов определенных в суставах, вы можете нагружать вместо ягодичных мышц те же ноги или поясницу, то есть часто у нас соседи, можно сказать, выгребают за ягодичные и отрабатывают за них в тройном объеме. Об этом мы также поговорим еще в следующем пункте. Ну вот, да, некорректная техника выполнения упражнения, недостаточная mind-to-muscle connection, да, связь мозга с определенной группой мышц, которую вы нагружаете в этот момент. Если эта связь отсутствует или она недостаточно сильная, то вы можете в процессе тренировок просто нагружать не то, что нужно. И так часто происходит, я слышу очень часто от своих клиентов, что там я не чувствую ягодицы, чувствую ноги и поясницу, когда там делаю, например, тягу или присед. И это может быть, опять-таки, по нескольким причинам. Одна из них — это пятый пункт, о котором мы сейчас поговорим, но также может быть и нарушение в технике. Кроме того, техника — это безопасность, не будем об этом забывать. Но да, лучше выполнить с меньшим весом, но в правильной технике, которая создаст нагрузку именно для целевой группы мышц, а не накидать побольше блинов и пытаться там как-нибудь сделать этот присед с трясущимися коленями, подкрученным тазом и, и всем остальным. Так мы переходим к пятому пункту, который на самом деле очень часто встречается, и в большинстве случаев именно он является причиной, почему некорректно работают ягодичные. Это любые мышечные дисбалансы, нарушения осанки. Некорректные паттерны дыхания, ходьбы, дисфункция мышц тазового дна, диафрагмы и так далее. То есть какие-либо нарушения в опорно-двигательном аппарате, будь то суставные нарушения или мышечные дисбалансы, они будут влиять на то, будут ли включаться ягодичные мышцы в работу. Например, если у вас неудобная обувь и постоянно идет уплощение свода стопы, это заворачивает кости голени вовнутрь, заворачивается за ними колено, бедро внутрь, тем самым у вас ягодичные выполняют меньшую амплитуду уже. И они перерастягиваются, им намного сложнее включиться в работу. Часто это может также сопровождаться наклоном таза вперед. И вот в таком положении, по сути, в быту даже у вас ягодичные не включаются в 100% в работу. Поэтому мозг думает, ага, у нас там ягодичные – это очень ресурсозатратные мышцы, потому что это самая большая группа мышц в теле. Зачем нам ее питать, если мы и так в быту ею практически не пользуемся? Это еще и очень актуальная история для тех, кто работает сидя. Мозг думает, зачем нам включать ягодичные, зачем нам тратить на них огромное количество ресурсов, если, в принципе, за них могут прекрасно справиться соседи, опять-таки, ноги и поясница. Поэтому ослабляется связь мозга с ягодичными мышцами, и уже в тренировках у вас опять-таки будут выгребать ноги и поясницы, но уже не из-за техники, а из-за того, что конструкция опорно-двигательного аппарата такая, что просто ягодичные не включаются здесь в работу, и мозг их как бы тоже не хочет включать, потому что это для нас слишком сложно, это для нас слишком затратно. Гораздо проще включить в работу мышцы намного меньше по объему, это мышцы за задней поверхности бедра и разгибатели спины. Тут уже я скажу так, сколько вы там не следите за техникой в зале, все равно без проработки вот этих вот дисбалансов, без коррекции работы суставов, увеличения рабочей амплитуды суставов, к сожалению, приседай, не приседай, тяни, не тени, но ягодичные будут очень слабо включаться, либо не будут вообще включаться в работу. И это очень распространенная проблема, потому что вы можете ходить в зал годами, казалось бы, правильно упражнения технически но не видеть при этом результата то есть ягодичные почему-то не растут тогда нужно действительно посмотреть возможно есть какие-то нарушения осанки которые мешают ягодичным полноценно включаться в работу Итак, давайте подведем итог топ пять факторов которые негативно влияют на рост ягодичных мышц это в первую очередь постоянные диеты это отсутствие прогрессии нагрузки третий фактор это недостаточное восстановление Четвертый, некорректная техника. И пятый фактор, это наличие нарушений работы опорно-двигательного аппарата и любого рода дисбалансы. Пишите обязательно в комментарии, было ли бы вам интересно узнать, как определить эти мышечные дисбалансы и нарушение работы опорно-двигательного аппарата, недостаточную мобильность того или иного сустава, а также как с помощью фитнеса можно улучшить ситуацию. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если вы хотите поддержать меня и мой канал, то ставьте ему палец вверх и делитесь с друзьями. Спасибо всем огромное за просмотр и до встречи в следующий раз. Пока-пока!